Итак, о чем мы сегодня поговорим? Тема очень интересная, много быстро вчера про быстрый и легкий успех, потому что сейчас такая тенденция, может быть, потому что темп жизни поменялся, все стало очень быстро, и людям нужно быстро достигать успеха, и те, кто быстро успеха не достигает, почему-то тебе нарисовали, что вот год. Через год у меня бизнес все попрет, я там буду зарабатывать большие деньги. Не прет, не зарабатывается, начинаются там всякие депрессии, вот эти негативные вещи. У меня вот вопрос такой, хотелось бы вот с него начать. Быстрый, легкий успех, он возможен? Ну, законным путем, будем так говорить. Хороший вопрос, как всегда. Быстрый, легкий успех возможен ли законным путем? Может, да. даже без закона, ну, просто... Это ага. важный элемент, просто когда мы говорим о возможности законного пути, то мы сразу говорим о каком-то страхе. Ну, типа, да. можно быстрый легкий успех, и чтоб мне не было страшно, опасно, и не было никакой угрозы для моей жизни. чтобы ничего за это не было. Да, чтобы ни за это ничего не было. И тогда, если размотать просто идею этого вопроса, то получается, что если у меня будет быстрый и легкий успех, я обязательно буду за это наказан. Если у меня будет быстрый и легкий успех Значит я обязательно понесу какую-то кару Если незаконную, там, то от соседей То зависть, там, ненависть, обиду Или какие-то потери И получается, что в нашей программе Автоматически заложена история Если у меня будет успех Если я буду жить хорошо Если это достанется легко и быстро Мне не придется работать как-то лошадь в колхозе да, который... Что-то здесь не так Я должен быть наказан да? ага. В чем же вопрос? Получается, что есть какой-то капкан, который не позволяет нам получить быстрый, легкий успех. И у меня была один раз история, это потрясающее прям событие в моей жизни, оно было мгновенное, но оно меня потрясло. Я приехала к девушке и начала ей рассказывать про свой проект, который я собираюсь запустить. И так вдохновенно рассказываю, как вот мы там все сделаем. И она говорит, Екатерина, а вы хотите быстрые, легкие, ну, деньги и успех, или долго и медленно? Я говорю, ну, это странный вопрос, конечно, быстро и легко. Она говорит, ну, судя по тому, что вы рассказываете, нет. И тут я прямо была в шоке от того, что я в своей голове, в своих фантазиях простраиваю такой сложный путь для своего успеха. Я его программирую, я его рисую, я его планирую. Этот сложный путь. Потом я начинаю по нему идти. И, естественно, какой бы сложный путь мы сами себе не нарисовали, он в процессе еще дополнительно усложнится. И получаю достаточно большую боль. И тогда у меня через какое-то время появляется такой законный вопрос, а можно быстро, легко как-то вообще, вот, ну хоть как-нибудь. Но изначально я сама, как автор-источник, рождаю этот сложный путь, я придумываю себе, я разрешаю себе получить только тяжело и больно те или иные вещи. Потому что, как мне кажется, это защитит меня от законности, от других вещей, все видят, как я страдаю, как я мучаюсь. А вот вы сказали про страдание. Вот как-то у нас так заложено, я причем это много где слышу, что радость и удовольствие, не зная, с чем то связано, но вот оно таким каким-то облаком висит, это обязательно через страдание. Честно, да, да. А смех должен... без причины еще, помнишь? Да, признак дурача. Да, да, да, Ты должен пострадать, чтобы быть счастливым. Вот откуда это идет, как это, Почему? Вообще изначально, когда, вот смотри, вспомни любую последнюю радость от еды, когда ты был максимально счастлив в еде, причем простой, знаешь, не то, что там какие-то великолепия, вот да, прям. недавно я ел хинкали, я так был счастлив. Почему? Потому что, ну, крайне редко это делаю, то есть дома ты каждый день это не ешь. Вот даже не могу сказать. То есть это какая-то... Да, что да. редко, что ли? Вот, редко. Классная причина. Редко. И еще именно... Иногда... Вот первое, да, когда мы испытываем э, великолепный восторг от еды, когда мы делаем это редко и когда не делали этого давно. Да. То есть когда мы находимся в режиме голода. Получается, чтобы получить максимальную радость, нам нужно получить какое-то страдание. Например, голод ты вот голодный голодный голодный добежал там хлебушка отломил корочку съел и ты счастлив ну прям ух ты хорошо или например ты не ел не ел не ел хинкали никто не готовит и вот тут дошел попробовал и в восторге то есть получается что в принципе это правильная установка нам нужны минусовые а, какие-то ограничения какое-то напряжение и тогда мы получаем радость от восторга потому что если ты будешь очень сытый прям вот ты минут 10 назад ел и тебе опять поставят там на стол какую-то еду uh -huh. то не то что не то что не будешь счастлив ты возможно еще и расстроишься, да, О, что типа, опять, да, есть. опять есть, да. Хорошо, вот. спасибо огромное.